Очень интересную книжку почитал. Крис Фит, Мозг и Душа. Серии Элементы. И мне кажется, перевод не очень точный, исходя из контекста книги. Но давайте сначала посмотрим, кто такой Крис Фит. Вот там ценечка ее был. Безусловно, хотелось бы как-то очень кратенько рассказать о том, что написано здесь почти на 300 страницах, но это безусловно, не получится, и нет у меня задачи пересказывать вам содержание этой книги. Более того, я скажу, что не всем ее нужно читать. Нужно читать ее только тем, кто задумывается о том, как мы мыслим, как мы принимаем решения, почему наше поведение такое. И здесь это не психологические аспекты, а именно особенности мозга и то, как он нами руководит. Потрясающее открытие, которое я сделал, заключается в следующем. Мы живем в мире иллюзорно, в мире своих моделей. И чем точнее наши модели, тем ближе она к реальному миру. Но в любом случае мозг сравнивает все время наше поведение с теми моделями, которые он подстроил, и достраивает их, и улучшает. Это первый момент. А второй момент, что многие вещи мозг делает за нас, так что мы этого даже не осознаем. И Многочисленные эксперименты это подтверждают. Мне сначала стало страшно, когда я об этом прочитал, но потом, слава богу, оказывается, что это касается в основном повседневной деятельности, но примерно, когда мы хотим там что-то взять, мозг уже за миллисекунды до этого понимает, что мы это сделаем, и уже начинает руководить нашими э, движениями. Еще один важный момент, наверное, заключается в том, что Здесь написано про мои любимые зеркальные нейроны. Это тот элемент, когда мы повторяем осознанно и неосознанно действия других людей, успешные в первую очередь, и благодаря этому учимся. Так учатся все дети и малыши. Механизм зеркальных нейронов позволяет им копировать взрослых и таким образом строить свои внутренние модели. Ну еще один важный элемент, что для мозга не принципиально, активизируются те же самые элементы, фрагменты, участки мозга, когда мы делаем что-то и когда мы думаем о том, что мы хотим это сделать. Про это я тоже читал в других источниках, это означает, что наши ментальные тренировки и медитации эффективны но почти так же, как и наши практические действия, так что... Мечтайте о лучшем, и у вас все получится. С вами был Олег Факеев. Да пребудут в вашем мозгу правильные модели нашего мира. Пробежимся кратенько по содержанию.